Всем привет! Вы на канале БК-64. Рубрика всякая разная. И у нас очередная закрутка помидоров в банке. Вот. Помидоры, подготовку банок я сделал только стерилизацию. И крышек, и банок. Помимо этого еще простерилизовал еще банки другие. Вот. Но вот закладку всех вот этих огурцов и помидоров в банку плюс добавление приправ вот этих всех, которые нужно вот, я это не делал делала мать, поэтому моя задача сейчас только слить рассол поставить его кипятить и вот дальше идет небольшое различие как обычно, две таблетки на банку от стилсалициловой кислоты растолчены но вместо лимонной кислоты у нас будет столовый уксус яблочный 6% процентный. Вот, 3 чайных ложки в кастрюле после того, когда рассол закипит. И точно так же это все заливается. Вот, за кадром после видео по закрути огурцов, вот этого, которое вот внизу, я сделал еще одну партию, все получилось, банки не вздулись, рассол светлый. Поэтому ура, я не рукожоп. Ну а сейчас мы так вот, небольшой такой видос по... Как раз-таки по изготовлению вот этого... А по закрутке тут все три банки. Это... Это вообще ерунда. Вот, поехали. Не Тут вон добавили уже, оказывается, мать бы добавила базилик, разница уже даже в этом. А так все остальные, то же самое, дубовые листья, чеснок, ну и помидоры, все официально больше помидоров, меньше огурцов, потому что огурцы отошли. Семена укропа, Листья Мали... смородины, ну, то же самое, все. Единственное, вот семечки какие-то непонятные, что это такое, беленькие семечки, не знаю, что это, не беленькие, а желтенькие, не знаю, что это такое. Пошли за этим. За отсетил с кислотой. И заодно натолкнем ее в банке. Две таблетки на банку. Так. да что да да да да очень легко. Я не помню какую таблетку тогда раздал, просто думал, что а, курей пропаивал лекарством цеплаков. и там прям таблетку очень долго сложно ее раздавить. Она маленькая и этим. С этим как его. Вытекла из двух сторон. Не шарообразная, а как тарелка видная. Такая, как НЛО. Вот, вот такой формы. А это вообще хотя раньше думал, что это такое священное действие, типа это долго, это нудно. Да нет, это прикольно. Сделать это вообще ж по фигне. Контент летом раскудевает. Заниматься монтажом видео в принципе некогда. Ну и еще, послезавтра на работу по этому видео пойдут как обычно. По два видео. В неделю, как оно и выходило. Кстати, спасибо за 950 просмотров под видео -чистушками. приятно честно скажу, не ожидал что так популярно это будет видео, Ну ничего вас ждет много интересного, я в уже это сказал опять же подсказка вот тут будет все ждем закипания рассола добавим уксус и будем закручивать банки вот этим вот ключом, благо я уже приноровился им заниматься Поэтому надолго это время не займет. Скипело. Так. Ну и, вот, Блин, как одну руку это неудобно наливать. три чайных. Раз. Как неудобно наливать, тем более смотрите в одну и в другую точку. Два. И три. Блин, пролили, блин. Так, вот трети. Все, три. Теперь я мешаю. Выключили. Так. За кадром я сейчас это залью, а уже закручивать уже покажу. Тем более, это быстро пройдет. За, да, за разговорами, поэтому это вообще фигня. Из новшеств. вот такая вот фиготня. Не знаю, как она называется, но короче, что-то резинообразное. На нее ставится банка и она предотвращает проскальзывание банки на столе. Офигенно удобная вещь. Почему и раньше не купили, фиг его знает. Но это та же самая фигня с щипчиками, которыми, например, чебуреки переворачивать. Как удобно, не вилкой мучиться, а взял щипчиками, так чпынь, перевернул. Все, поехали закручивать нафиг разговоры. Вот. Так, отставили, отставили, Ну Точно так же на Проверяем. А, не в ту сторону. Все. Я засекал. У меня в среднем минуты по полторы по две на банку уходил на закрутку, чтобы Нет, она не проворачивается. Так. Не проскальзывает. Единственное, только если она не мокрая. А она все-таки мокроватая. Ну да ладно. Есть руки, чтобы придержать банку. Ну-ка, Все, не протекает на кадре, на кадре это не видно Но я поставил банку вниз. На этот На пол В перевернутом виде Следующая банка Правильно говорится Когда сноровка она такая фигня. Когда приноровишься немного, потом уже это происходит в очень быстром темпе. А сейчас музыка! Ну все банки закручены как видите процесс этот в разы ускорился с есть до да максималки крутить оказывается не надо почувствовал усилий действительно хватит вот а то можно наверное банку расколоть по горлышку все но как говорится всем пока всем спасибо за внимание ну, а у меня еще ждут дома дела ставьте лайк и не переключайтесь